А что вы мой паспорт взяли в руки? Я вам не давал. Любые вот подобные операции расцениваются как мошенничество. Ну, получается так. Мательные пути вам никто не заблокировал. Вы вам же заблокировали. Я вас прекрасно понимаю. Зачем такая карта вообще нужна? Простые люди не должны страдать от этого. Именно скан, не копия. Я хочу решить вопрос без предоставления скана. Пытается со мной робот поговорить. Не терпить ненавижу. Фу. Нет, все равно вот именно скан нужен. Девушка, вы разговариваете как робот, вы вообще не устраивает ваш ответ. Кто эти? Что вы врете? Кто отказывается предоставить документ? Постоянно предлагаете делать то же самое, что я уже делал. Вы просто издеваетесь над людьми.